Потому что тагил, я сейчас буду загружаться часа три Да, нет, четыре У меня загрузка текстур, фпс, короче, упал до одного И по одному до шестнадцать, потом семь Я все, у меня фпс классный Я тебе че говорил? Вот эту хуйню с фпс убирай Ты ему видео не показывается Вообще-то показывается Вообще-то я фпс поставил Этой Вообще-то он показывается, если в это В ковде самой, А У меня фпс от фрапса как раз от фрабса и снимается, идиотас. Нифига, я все смотрел, все не показывал. Он снимается. Посмотрим. Да, сейчас отснимем, и потом уже будет фпс. Окей, кемпер, сейчас тебе пиздец. Ой, какого хрена я с перхами пошел? Больше. Ильбес. Смотри. Ты слепой. фпс. Какого ху? Ой, я Ну ладно, ребят. Я бегу такой, бегу, бегу такой, бегу, бегу такой. А пусть бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. Я дуб. Дубас, я убиваю. Сука со спины, крыса. Ха-ха. Мне вспомнился опять тот чувак, Кент этот. Я убиваю, что он. Крыса! Сука, рыса. Ой. Я новую камуфляжик открыл. Нам. Блин, снайпер. Короче, у меня тебя в синий кигру. Нам. А, не понял, да. Что за хуйня? На тебе. Хай, я удар мол, не спрейер. Блин, там же было три человека Убил одного Ты тоже ну. Факан шишка Я чувачка убил Блин, я просто снаипой да а, да, ты... да мне похуй. Так, так, так, оп, оп, оп, оп так, yeah. Я в гоу попал, я в гоу попал. Я в гоу попал. Да, всем похуй. А, и сдох, нет, уже. Да, я сдох. А, олло. Я убью много людей. На людей. Да, летит. Да я выпустил. Дрон. Как меня убили? Как? А. О, у меня синий монитор. О, опять синий. О, красный, розовый. О, синий. О, зеленый. О, о. сука. Да, зеленый монитор. О. А о ты о. Что, синий вылез, у тебя... Да, я еще в прапсе, да. Еще. П... Ой, прапсе, в скайпе еще плюс блокопс играю. Ничего такой кран смерти, впервые вижу такой, правда. Это экран смерти здесь так пило. Бракованный. Оу, Рико! Кто там тебя насрал? Меня последнюю били. О, тут Антарес. Антарес! Ты у ⁇ л. Тебя ебьют. Тебя ебьют. Насчет посмотри свой. Ну... Ао Он микрофон, это было, не знаю? А Тагил, Там писал, он зокон я знаю. So good. А что там? Как переводить? Перейди, впереди. Там что-то онлайн-сионку. А, хуй. Ну, что-то типа того. Я, okay. короче, возьму вектора и... Им посильность. О-о-о-о. Этот чувак, короче, который на втором месте вообще в главном топе, ну, в нашем сейчас. Один тысяч килограмм. А у меня семьсот Ну, статистика. 778. Давакин! Тагел, сука. Это у зачем? Сказал бы, чтобы не ломал. Я бы тебе ее оставил. Ну, я там, а какой получил? Ч ⁇ ты там сделал 75 раз? Снибал Нига! Ой, рукоятку, блят! Да шоб тебя леши, Петросянял! Ой! Зачем Попался! Их выбежало двое, а у меня один. Да, в пикселях. Ба, Серега опять! Спасай меня, Серега! Противник сломал. Противник сломал мою милу, Противник настолько пика, что сломал мою милу. Помощь. Мы выиграли. Мы выиграли. Идиот. Идиот.